Я Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема нытики или энергетические вампиры. Кто они эти люди, которых мы называем вампирами? Это такие же люди, как и мы, только они энергетически живут за наш с вами счет. То есть это некая вилочка, требующая розеточку, если говорить проще. Они подходят к вам за энергией. Им нужна ваша сила. Все это под прикрытием того, что они жалуются вам на свое здоровье, на свою жизнь, на бытовые проблемы, на семью, на родных, на близких насилие, буквально на все. Заметьте, это те люди, которые практически никогда не интересуются вашими личными делами. И стоит вам лишь открыть рот и спросить, почему ты не спрашиваешь, как у меня дела, либо попытаться рассказать что-то о себе, моментально идет неприятие, и этот человек, буквально перебивая вас, продолжает грузить вам лично свои проблемы. Еще обращаю ваше внимание на важный момент. Это люди те, которые никогда не предложат своей помощи. Даже когда их попросишь, они тем или иным образом попытаются вам отказать. То есть они не способны помогать, они способны лишь брать. Дают они только отрицательную информацию. Как это происходит? Вы встречаете родных или близких. Это может быть ваш сосед, знакомый. Не имеет значения, кто какой-то близкий или дальний родственник. Вы с ним встречаетесь, он вроде бы улыбается. Есть какие-то Прикосновение дружеские, он смотрит вам в глаза, рассказывает о своей жизни, говорит о своих проблемах, но что происходит на самом деле? На энергетическом уровне, на невидимом уровне, человек несет негативную информацию, он вам ее буквально лопатами выбрасывает, выгружает вам ее в вашу голову, в вашу жизнь. Просто вроде бы слушая, вы получаете море негатива, необъятное количество, тонны негатива, с которыми вам придется самому потом бороться, переваривать и как-то самоочищаться. Процесс-то сложный, неприятный, очень длительный. Вам это не нужно. Человек, по сути, это так называемый нытик или энергетический вампир. Он вам выкладывает то, что ему в жизни нужно. Некий шлак, он выбрасывает ненужную информацию, негативные эмоции. Вы их впитываете, теперь вы их носители. Ему очень удобно очень приятно каждому человеку, как какому-то абстрактному психологу, каждый день что-то выкладывать, что-то рассказывать. Это люди говорят всем и обо всем. По сути, этот человек не хочет эту информацию, этот груз носить. Он просто ищет людей, некие ведра, в которые можно выбрасывать этот мусор. Вот почувствуйте себя ведром для мусора, если вы хотите им являться. Живите дальше таким же образом, слушайте, принимайте их и являетесь для них платочком носовым, либо, как они людей называют, которым они выкладывают свою информацию, жилетку для слез. Очень важно понимать, это те люди, которые живут только лишь за счет вас. Да, действительно, они питаются нашей энергией. Да, действительно, все, что им нужно, это выговориться. Они считают, что тем самым они выказывают вам свое доверие, дружеское отношение, Некое расположение, но на самом деле происходит совсем другое. Они у вас только берут взамен ничего ничего не давая. Они только получают от вас хорошую энергию, выкладывая вам плохую. Они просто самоочищаются. Поймите это и будьте с ними осторожны. Как с ними рвать? Конечно, в идеале с этими людьми прекратить всяческие отношения. Не поссориться, не разорвать как-то отношения в корне, чтобы вы потом ходили, смотрели друг на друга из-под как враги. Попытайтесь с этим человеком поговорить, действительно, со стороны, с позиции психолога. Выберите какое-то время, встретитесь с ним, желательно специально, и поговорите. Объясните прямо, так и скажите. Мне тяжело это выслушивать. Ты, пожалуйста, не обижайся. Я больше это слышать и видеть не хочу. Перестань об этом говорить. Если тебе не о чем больше не сказать, и тебя не интересует моя жизнь, тебя только интересует твоя жизнь давай эти отношения прервем и остановим пожалуйста прошу тебя это слушать я больше не хочу если человек уравновешен и адекватен он это поймет и перестанет к вам подходить либо перестанет говорить о, о, с вами о своей жизни и мало по малу эти отношения перерастут по-настоящему по дружески вы перестанете этот негатив получать бывают люди рвут отношения со злобой и в таких случаях с людьми надо расходиться действительно в полном смысле этого слова. Не встречаться, не подходить, не протягивать руку, даже не смотреть в их сторону. Бывает так, что когда люди договариваются, и больше такого не происходит, вас больше не грузят этим энергетическим мусором, они даже подходя к вам, может вам смотреть в глаза, улыбаться, но вы будете чувствовать убывание энергии и пребывание энергии негативной. То есть вы будете чувствовать, что кто-то с вас вытягивает соки жизни. То есть этот человек будет на расстоянии по-другому с вас тянуть эту энергию, то есть без слов, говоря о чем-то другом, разговаривая уже о вашей жизни. Если вы будете чувствовать, что продолжается та же история, энергия с вас уходит, вам плохо, плохое самочувствие, тошнота, легкая головная боль, некая такая дезориентация в голове, вы чувствуете, что теряете землю под ногами, либо после того, как вы с ним поговорите, вы полдня или неделю... Бывает, ходите сам не свой. С этим человеком действительно нужно рвать отношения всяческие. Иначе будут дела ваши плохи. Поверьте, эту энергию он передает вам, вы передаете своей семье, родными и близким. Поэтому этой грязью, этой вонью, этой плеснью заряжает, заряжается, и заряжается, и заражается ваша семья. Все окружающие вас люди. Этой и болезни, этой неудачи. То есть этот человек вам выдавил поршнем из своего тела, из своего организма, разума, в вас, как шприцем, негативную информацию, теперь вы являетесь ее носителем, теперь его проблемы становятся вашими, понимаете? Он их просто вам передает, как некий вирус, как некую программу. Вот он вам эту энергию отдал, передал, теперь вы ее живете, теперь вы ее аккумулируете, вы ее собираете, раздаете, сами того не понимая не желая. Вот что происходит. Поэтому еще раз, с этими людьми нужно разговаривать, и отношения, если они заходят далеко, останавливают. Иначе будет беда в самых разных ее проявлениях. Понимаете? На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.